О чем нам рассказывает матрица? Целостная матрица судьбы, она дает полную информацию о нашей жизни, о нашей судьбе, о плане нашей души. Есть разные виды матрицы. Некоторые нумерологи делают матрицу чисто вот только по дате рождения. Но с даты рождения, как у вас, может быть много людей на этом свете. Также некоторые нумерологи делают матрицу, используя ваши данные, да, то есть ваше имя, фамилия, отчество. Но это тоже может быть да, совпадение. А целостная матрица Отличается тем, что мы добавляем еще рода то есть род вашего отца и род вашей мамы. И здесь получается, что уже нам дается полная информация уже о вас, как вот о человеке, о личности. Да? Матрица, она разрабатывалась очень-очень долго и до сих пор еще разрабатывается. Основана она на Старших Арканах Таро, если вы знакомы. А в Старших Арканах Таро записана вообще вся вселенская информация да, о человеке, то есть о событиях, ну не то, не то, что даже о событиях, а именно о личности, о проявлениях личности. И вот на основании этого, когда вводятся данные, когда они подсчитываются, рассчитываются все, там у каждой цифры есть значение, у каждой буквы есть цифра определенная тоже, которая имеет свое значение, и все это подсчитывается и образуются такие специальные как коды, да, при расшифровке этих кодов идет информация о чем, то есть мы смотрим, какие личные ресурсы есть у вас по дате рождения, что вам нужно наработать и какой вам, как вот от Бога, да, там дается такой-то ресурс. Личный. Также рассматриваются таланты, то есть какие у вас таланты уже заложены, какие нужно наработать и какие даются тоже от Бога. Рассматривается карма денежная, то есть вот где вам нужно реализовываться, да, на что вам нужно опираться, откуда будут ваши денежки приходить, да, и что нужно себе проработать, и к чему нужно в результате прийти, то есть основной доход, где, откуда у вас будет, где приходить. Рассматривается карма прошлых воплощений и отношений, как вы проявляли себя по отношению к вашим каким-то, может быть, сотрудникам, друзьям, близким, любимым, да, ну, любые отношения, какие есть. Потом информация, есть по роду отца и по роду мамы так как душа сама выбирает себе родителей то у нее конечно же есть какие-то таланты еще и по роду отца и по роду мамы также есть какие-то материальные задачи по роду отца и по роду мамы мы рассматриваем социальное предназначение социальное это то что душа должна реализовать для себя свои какие-то планы потому что в прошлых воплощениях у души был и позитивный опыт и негативный какой-то опыт и когда она приходит уже в этом воплощении то она для себя принимает решение что что ей нужно исправить из того что все свои ошибки какие у нее были поэтому сначала она до 40 лет она планирует реализовать свои какие-то ошибки дальше уже после 40 идет реализация социального и социальные задачи реализуются и задачи уже по роду то есть то что уже род какие дал таланты и что род хочет чему он хочет через вас научиться и, конечно же есть духовное предназначение то что человек должен реализовать до 60 лет потому что потом идет так называемый ну как зачет души да и если душа она реализовала все то что она запланировала то вот если вы замечали есть такие старики которые живут ну безбедно счастливо во всяком случае рядом со своими детьми со своими внуками у них хорошие условия это люди которые реализовали план своей души либо совсем реализовали либо хотя бы частично но во всяком случае они могли это сделать благодаря тому, что они духовно развивались, либо интуитивно, либо у них была какая-то ну, такая связь со своей душой с интуицией. Да? и человек реализовался. А либо же это, вот есть такие старики, которые живут в нищете, с проблемами и так далее. Это люди, которые не реализовали, которые добавили еще больше ошибок к тому, с чем она уже, душа это пришла. Здесь также мы рассматриваем карму. Да, что такое карма? Это а, те действия, которые мы совершаем ежедневно. То есть это могут быть действия и позитивного характера, и негативного характера. Здесь, конечно, есть а, такие моменты, которые, вот, например, мы карма может быть зрелой, а карма может быть также и молодой. Вот молодая карма – это когда вот мы с вами что-то совершили в этой жизни, да, какой-то поступок, может быть, не совсем правильный, и раз, нам сразу прилетела обраточка. А, и мы понимаем, вот, ага, да, вот за это у меня это произошло, слушай, вот накосячило. А зрелая карма – это когда человек э, не понимает, почему с ним происходят те или иные события, то есть, почему у него конфликт там, с мамой, например, да, почему у него не ладится отношения, он никак не может создать ведь человек с семью, хотя вроде бы и порядочный, все вроде бы у него и внешние данные есть, и образованные и так далее. И вроде бы пытается выстраивать, но не получается. Либо, может быть, другие какие-то проблемы связаны с работой. Например, человек не может никак определиться, то есть что ему. Либо какие-то его беспокоят постоянно опасения страхи. Он все время пытается подстраховаться. Он все время как-то боится мошенничества. И все время ему попадается эти и Он не понимает, почему. Много-много ну, у человека вопросов, на которые он не знает, как ему ответить отвесить. И в связи с этим, конечно же, вот опять-таки на основании всех этих подсчетов выявляются так называемые программы, да, где мы можем увидеть, что происходило в прошлом воплощении. Это, конечно, все было сделано, как я говорила, уже на огромном количестве людей, проверено через разные техники, все это было доказано, и уже здесь человек, он у него приходит осознание, потому что есть проявление как в тени, то есть тени это когда у человека на бессознательном уровне это проявляется, он не понимает, но у него это вот выявляется, да, то есть я объясняю уже в этих программах, что душа сделала в прошлом воплощении, что повлияло на это, и как сейчас у человека это может проявляться в его поведении, хотя он никак это не может себе объяснить. Ну и, соответственно, что нужно сделать для того, чтобы выйти из этого состояния, да, как это вообще все реализовать, то есть ну, как начать жить так, чтобы стало легче гораздо. И когда человек это все проживает, он прослушивая все эти программы, у него происходит так называемое вскрытие да, этих ситуаций. То есть человек начинает понимать, у него приходит осознание, и программа она идет уже как на исцеление. Часто бывает такое, что человек после прослушивания матрицы у него возникают различные вопросы, потому что ну, не всегда человеку, например, хочется принять и признать что у него там допустим могут тебе нужно вот там усилить ну, там жадность или там не конкурировать или что-то еще там и человек не соглашается вот он говорит я не могу понять я вообще очень добрый человек сам по себе никогда не жадничаю и вот здесь уже начинается конечно проработка всего уже тщательно мы прорабатываем каждую программу каждый вопрос то есть что это такое почему это как это и когда уже выявляется и человек осознает и говорит да да я понимаю у него начинает очень серьезно меняться все в жизни. То есть он начинает уже э, чувствовать свою жизнь, он управляет уже своей жизнью, он знает, где у него какие могут быть оплошности, он знает, где, как, вот, знаете, как соломку подстелить, да? То есть человек знает, как у него может проявиться в негативе та или иная ситуация, и как она может проявиться у него в позитиве, то есть что ему нужно сделать для того, чтобы у него складывались, например, отношения, были там работа по душе, что ему делать категорически воспрещается, потому что это усугубляет его ситуацию. То есть Матрица – это как книга нашей души, это как МРТ нашей души, нашей жизни. Это вот как путеводитель такой, да, дорожная карта, которую вот ты читаешь и понимаешь, что да, вот если я буду этому всему следовать, если я буду развиваться вот в этих в этих сферах, то тогда все в моей жизни будет складываться хорошо. И по опыту могу сказать, что так оно и бывает.